«Смеешь выйти на площадь?» На этот старый вопрос Александра Галича уже больше месяца однозначно отвечают белорусы. А чего им этого стоит? В издании «Харти-97» опубликован рассказ 37-летнего программиста Алексея Новика, гражданского активиста, наблюдателя на выборах, который... Выходил на площадь и выходит на площадь. Но это поразительный рассказ о задержаниях, о немысливых пытках и о том, что происходит в тех местах, которые, как мне кажется, сегодня уже известны всему миру. А Кристина Жодина. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей. Когда это случилось? Как я понимаю, вас задержали одним из первых в самом начале протеста. Да, это произошло 10 августа с 9 на 10 ночью. У нас так получилось, что 9 августа в районе 8 часов вечера был отключен интернет в Минске и остановлен весь общественный транспорт. Поэтому добираться до домой мне пришлось пешком. И так как э, там, где я голосовал, это адрес, где я зарегистрирован, а где фактически живу, находится в другом конце города. Поэтому мне пришлось идти через центр. И вот в районе 23.00, э, выйдя на городской вал это Романовская Слобода, Станция, рядом со станциями Трони МИГа. Я увидел, ну по сути дела, боевые действия такие. Я уточню, это, это было именно военные, не ОМОН? Нет, не ОМОН. Это были военные, они были в зеленой форме, у них были каски. То есть если ОМОНовцев мы называем космонавты, потому что у них полностью закрыта вот эта часть лица, то у этих была каска такая и было повязки, полностью болотного цвета была одежда, и они становились на одно колено, и вот эту винтовку целились, и попадали людям в спины, я видел, как люди падали. Рядом я увидел мужчину на траве лежащего, к нему подбежали другие люди, и начали рвать на себе майки, чтобы э, раны эти, на, потому что рв, раны были по всей груди, и они тряпками закрывали, потому что кровь э, шла ну, по всему телу, а в метрах 3-4 лежала еще девушка. Она, наверное, ну, без сознания была, и у нее были э, ну, ранения такие рваные кожные на ноге, а потому что были джинсы разорваны, и вот видно было, что э, там э, ранень, рваные такие раны. Ну, я, конечно, такой шок испытал, что я начал звонить сестре, говорить, что я тут, ну, в такой ситуации, и она мне сказала, что нужно сразу просто падать в траву и не двигаться. Поэтому я упал возле какого то такого куста сирени и сжался в калачик так и лежал, просто лежал. Люди бегали, кричали. Я еще пролежал где-то с, час, с, я не помню этого времени, оно для меня оно казалось очень долгим. Но я так понимаю, что э, митингующие, они начали двигаться в другом направлении, уходить, и, соответственно, э, э, э, э, все военные вот эти они ушли с этого места и начали двигаться, я так понимаю, куда-то толпу эту разгонять дальше, потому что наступила такая тишина полностью. Вот. И я набрался смелости, вышел, отряхнулся, э, сделал такой, я снял с себя байку, сделал немного такой вид, что взял, достал из рюкзака э, файл с какими-то бумагами, документами и вот э, на Спокойным шагом начал двигаться по улице Володарского вверх проспекту независимости. Вот. А, когда я вышел на проспект независимости, ну, у меня вообще ужас наступил, потому что военных было еще больше. Я целенаправленно подошел к патрулю полицейскому, милиции, и спросил, вот что... Я хотел бы ну, поехать домой, и не могу этого сделать, не могу вызвать такси, интернет не работает. Мне сказали двигаться вдоль проспекта, и внизу, возле гостиницы какой-то там, или возле цирка государственного, я смогу вызвать такси. Я так и сделал. И вот я дошел уже до цирка, вижу, это там он стоит. Я так подхожу опять к полицейскому, к милиционеру, и объясняю ту же ситуацию, что мне нужно попасть домой. На что он мне сказал, говорит, что домой тебе уже не надо. И э, взял, ну, так, взял за плечи и сказал, говорит, э, иди в автобус. Там стоял автобус, такой общественный транспорт, желтого цвета, меня посадили туда. Я увидел, еще очень много людей было там. На них были э, э, э, не наручники, а такие пластмассовые хомутом, когда руки связывают сзади. Да-да-да, совершенно верно. У тебя вышленная такая штука, как мешки связывают, да? да? Да, да, да, да, совершенно верно. Через пять минут подъехал автозак к этому автобусу. И мне сказали выйти из автобуса. Я вышел, и от автобуса до автозака выстроились ОМОНовцы. И надо было быстро бежать. Потому что если ты останавливаешься, тебе сразу бьют по ногам, по спине и так далее. Поэтому я быстро перебежал к автозаку. Меня кинули в автозак. Автозак представляет собой такое... Внутри... Он разбит на такие шкафчики, как вот в детских садах. Такие стаканы так шкафы. Стаканы называются, да, стаканы. Угу. Стаканы мы их называем. Ну, у нас меня, тоже. Бросили угу. в, меня бросили в стакан в этот... В этом стакане еще находилось три человека, Вау. Вот одного Он же маленький да. очень, он же очень маленький. Да, да, он очень маленький, поэтому мы стояли практически лицом к лицу, то есть я вот, ну, вот нос в нос стоял. Это для Парень. одного человека, стакан для перевозки одного человека. Да, нас там было четверо, нас было четверо, вот так вот, то есть они, ну, мы ничему нельзя было не сопротивляться, сразу у нас было телефоны отключить, все и так далее. Вот. И они одели противогазы, ОМОНовцы, и сказали, что мы будем развлекаться. Вот. И запустили перцовый газ прямо в автозаке. Вот. И мы начали все задыхаться внутри. Вот. И потом э -э -э, там еще девушка была, она лежала э -э ну, в коридоре этого автозака. Вот. И они ее били ногами. Через 30 минут э -э, нас привезли в э -э я не знал, куда мы приехали, поэтому это уже потом я узнал, что мы находимся в цыпно Крестина. Открылись э, двери автозака, и э, ну, там были такие большие прожектора, это было ну, уже три часа, начало четвертого ночи. Большие прожектора, и э, они сделали такую очередь от... Э, автозак до стены на на там бетонная стена, значит, и я увидел, что вдоль этой стены очень много людей, причем, ну, не 10, не 20, там сотни были людей, которые стояли вдоль этой, на коленях и руками вверх. Потом мне сказали пригнуть, согнуться, руки за спину, и я должен был бежать к этой стене. Пока я бежал, это было метров два, 30-40, так скажем. Они сделали цепь, такой коридор, и получается, что у одного ОМОНовца была овчарка, овчарка, которая была, она становилась на дыбы прямо и лаяла, вот. И, а, допустим, через одного овчарка, а у каждого там второго, значит, дубины. Пока ты бежишь, тебя бьют по спине. Мне казалось, что я нахожусь в каком-то фильме, что это снимают, что вот это какой-то, что это не со мной, что это какой-то сон и так далее. То есть, что такого не может быть. Понимаете, то есть uh -huh. я до, до сих пор э, не могу понять, не, ну, не могу осознать, что это uh -huh. было, вот со мной вот, то, что я увидел. Есть, вас меня били вся... вас самого били? Вас били? Вы... Да, вас да. Били? Меня, у меня были гематомы на голове, на ушах, и меня в живот коленом били. Вот. За, ну, что? Еще... За, что? Что вы за что за что? Вы... Не так посмотрели, не то сказали, медленно пошли, не повиновались. за а, что их очень разозлило, когда я сказал, что я работаю программистом и это взбесило. Он начал кричать: Тебе не хватает денег. Ты насмотрелся Ютуба Тихановской некта в Телеграме. Ты, во вопрос, я честно скажу, я даже не знал, что такое некта вот это. Да, я только уже когда вышел из СИЗО Жодина. Уже узнал, что есть такой Телеграм-канал, и там вот выбрасывают различные видеоролики и так далее. И вот когда он узнал, что я, работаю, что я работаю программистом, он меня схватил за шею, и получается у меня руки были связаны сзади. Это когда меня конвоировали из, из Цыба-Крестина в Жодина, нас перевозил ОМОН. Вот. И я должен был бежать к автозаку, это было... 12 августа. Вот после трех дней нахождения на кресте, на, ну двух с половиной, так скажем, и вот в этот момент у меня спросил, кем я работаю. Я сказал, что работаю программистом. Он меня схватил за шею, начал бить э, руками. Ну, он был в перчатках, в берцевых таких, и бил меня по ушам, по голове и наклонял и в живот бил. Э, и Потом у него были всякие, ну, он там кричал, типа, «еврейская морда» даже меня назвал, как-то так. Потом «Иудой» даже называл, но это уже когда мы ехали в автозаке. А вас поили, кормили в Окрестино и в Жодино? Нет, нет. Совсем нет? Нет, нет, такого не было. Я пил воду из-под крана. Вот. Ну, Окей, она была. Сколько было в камере людей в Окрестино, сколько было в Жодино? Я был в двух камерах на крестина. До суда я находился на третьем этаже, в 36-й камере. Там было, ну, я буду говорить не кровать, я буду говорить, как там говорят. Шкомки. Нар. Да? Вообще. Там было трое нар, и нас было 23 или 17. Вот, честно, извините, не могу сейчас вспомнить. 17-23 человека нас mm -hmm. было. Но э, потом э, состоялся суд, он был очень полевой, так скажем, потому что он длился 5 минут, он длился там же на окрестино. Вот. Э, перед этим мне, меня вылили из камеры и сказали, что у меня есть два варианта. Я подписываю протокол и совсем соглашаюсь, и выхожу через час отсюда со штрафом в 27 базовых. Вот. 27 Или базовых же... это, это что? 27 базовых это примерно 500 рублей, 250 долларов штраф 250 mm -hmm. долларов штраф. Yeah, mm -hmm. вот. Или я э, иду на 15 суток, и, э, как он мне сказал, говорит, это только начало твоих 15 суток будет, потом у тебя будет другое, потом тебе могут вменить уголовную статью, что госпереворот и так далее. Ну То есть такое, что, поверьте мне, то, что я 3 дня не ел, в таких условиях находился, и трое суток я слышал постоянный крик людей во дворе, которых бьют, еще, они еще в камеру еще заходили, запускали газ, выводили из камеры ночью, установили на коридор, и нас ОМОН бил, вот. то любой человек подпишет. Вот я вам да. честно скажу. Вот. Да, я еще спросил. раз, то есть, это Вокрестин, они да. в камеру пускали газ? Да. Зачем? Ну, это у них надо спросить. Какой газ? Это был перцовый газ? Да, что перцовый это было? Газ. То есть резала глаза, да, да, глаза да, да, невозможно да. дышать, да? Да. да. Зачем ну, есть, вас перевели в Жодина? Что за что за смысл переводить за Крестина в жодина после суда? нас было очень много, чтобы ага. вы понимали, что 17 человек то, что я вам говорю на тринары, это очень мало. Потому что то, что я увидел после суда, это было шесть нар и 47 человек. сорок семь человек в камере. Вы понимаете, что мы стояли, мы не могли даже лечь. Мы, у нас получалось так, что мы... Э, ну, очень хочу сказать большое спасибо за то, что ну, вот, мы очень сплоченно как-то организовались. Мы сразу знали, что вот у тебя там два часа спишь, вторые стоят. там. Мы делили людей на... Псих... Видно было у кого ну, очень тяжелое положение, не только физически, но было психически тяжелое, потому что один парень, он был наблюдателем, и когда я видел, что он уже сутки сидит и кивает головой, за что-за что, я понимал, что ну, у человека ну, просто едет крыша, так скажем, извините. Вот, поэтому таким давали спать больше. Там был дедушка, ему было 74 года. Меня просто эта история впечатлила очень сильно, потому что он сам пошел за своим внуком в автозак. А внука не было? Внука не было. Мы пытались найти его, да, потому что мы спрашивали у надзирателей. Надзиратели были разные, были более-менее адекватные и были не совсем. Причем я могу сказать, что женщины зверствовали даже где-то больше, чем мужчины. Подождите, вот то есть во Акрестене были женщины-надзиратели в, да, в мужском отделении. Да, совершенно верно, потому что э, у нас в камере было маленькое окошко, и мы хотели, чтобы нам открыли юшку в двери, ну, знаете, в которую еду подают, такая юшка, чтобы куда-то там стаканы, еду и так далее. И мы хотели, чтобы у нас небольшой сквозняк был, ну, чтобы дышать было, потому что у нас два человека от аксфиксии, я не знаю, может, у них и так была эпилепсия, они упали, и у них были конвульсии, то есть была пена из рта. То есть вот. Поэтому мы хотели, чтобы больше воздуха было, и, допустим, один надзиратель нам открывал юшку, а женщина подходила и закрывала. Вот. Они не закрывали лиц? ОМОН весь был в балаклавах, был, мы не видели, причем, кстати, нас били за то, что если мы смотрим на ОМОН, угу. вот, нельзя было лицо поворачивать, только смотреть вниз, надо было смотреть, голову всегда держать чуть ли не ну, между колен и так далее, не выше, ни ниже, то есть нельзя, только если ты там как там я мог только так, ну, знаете, там, так вот, косым взглядом, то есть посмотреть и так далее, потому что если ты вдруг развернешь лицо, то тебе сразу дубина. А Поэтому... Лицо надзирателей тюремных, вы помните их? Женщину, да, я я ее запомнил, да, потому что она, ну я, знаете, как выделялась, то есть у нее был светлый волос блондинка такая, и волосы были в хвост взяты вот сюда, а здесь челка была. Поэтому ее можно... Ну, я ее запомнил. Вот. Была еще одна женщина, она была более такая... С, более, с короткой под мальчиком стрижкой, вот, черного цвета. Но я не видел, чтобы она была в ночную смену. Я ее видел только тогда, когда меня вели на суд. На вот этот суд, который там состоялся с минут, где я Признался, что я кричал «Живи, Беларусь!», «Ганьба!» и «Свободу заключенным», и что я находился по тому адресу, который мне сказали. Mm. А студию помните своего? Да, э, да, я его… это парень был э, молодой, ему было лет, наверное, ну до тридцати. Вот. Э, достаточно вежливо со мной общался. Сказал, согласен ли я с постановлением, на что я сказал, что я не согласен. И он мне сказал, вам 15 суток и пожелал, чтобы я больше не участвовал в митингах. Но вы участвуете в митингах? А, как вам сказать, пусть будет этот вопрос останется, я на него не отвечу по той причине, чтобы вы понимали, когда я вышел из СИЗО, я подписывал документы о том, что если я еще раз буду замечен на митингах, мне грозит от 3 до 7 лет что-то такое, уголовная ответственность. То есть вы эту вот. бумагу подписали, да? Угу. Все подписывали бумагу эту. Вот. Потому что нам всегда говорили, что... Понимаете, нас, во-первых, дезориентировали, чтобы вы понимали. Нам говорили, что в Минске все спокойно. Про вас никто не помнит, никто не знает. Тихановская уехала, Цепкала уехала, выборы состоялись, все тихо спокойные, спокойно и мирно и так далее. Поэтому мы, когда находились в Жодино, мы даже из пледов начали, ну, нам, то, что нас, мы, мы, у нас обуви сняли все шнурки, там часы, если есть там кольца, все это надо было снимать. И когда мы уже, ну, мы понимали, что нас будут выпускать, и вот то, что у нас не было этих шнурков, мы начали из пледа доставать нитки и плести такие как фенки. Они у меня даже здесь на руках до сих пор остались. Вот. Покажите. Пока покажите, покажите поближе. Вот. Вы это так это носите, из пледов нашёдено. Вот. Это такие шнурки, мы хотели в обувь, чтобы нам, ну знаете, Жодина это находится от Минска в 60 километрах. Ну и нам, не казалось, что это будет стыдно ехать без шнурков, и мы придумали, чтобы хоть как-то завязать это. Потому что нам говорили, что нас никто не ждет, никто не ищет и так далее. Но когда мы вышли из Жодина за забор, за дверь, и увидели тысячу, тысячу людей, волонтеров еды много врачей, юристов люди которые говорили, которые подвозят до минска и все то есть мы поняли что конечно за нас была большая часть белорусов после всего того что вы пережили после этих стаканов несколько раз в общем газовых атак. После этого суда вам было стыдно ехать в автобусе без штурков? Ну, где-то да, по-своему. О, белорусы. Да. А, а, а, а вас искали родственники? Да, моя сестра, она написала. Во-первых, ни, ничего не говорят, понимаете, то есть стыдно, мы очень переживали. Я видел не столько за свои там, побои, что нас и так далее. Я видел, как э, парни, мужчины переживали за своих родственников, жен, матерей, Кто-то сидел говорил, моей мамы там сахарный диабет, как она эту, как она переживет. Кто-то говорил как жена там и так далее. То есть, ну, вот такие были разговоры, говорит ладно, мы там тут и так далее, а как же там, они же волнуются. То есть, вот такие мысли были. А, и у меня сестра, она меня разыскивала, а они отказывались говорить, где я. То есть, ну, вот так у нас система работает. Слушайте, вы, фикс... для... вы зафиксировали то, что с вами происходило? Вы пошли к врачу? Конечно, потом? да. А, после того, как я вышел... А... С СИЗО ⁇ Жодина, Это было пятница, 14 августа, 6 часов вечера, в субботу утром. Я отправился в смотровой кабинет первой клинической больницы, потому что на судебную экспертизу нужно направление, а направление на судебную экспертизу выдает Следственный комитет. Вот, поэтому зафиксировать побои. Другими способами, как только через смотровой кабинет в больницах, либо в скорой помощи, нету возможности. Вот. И э, я пришел в первую клиническую больницу. Меня не хотели принимать, но больше не из-за того, что э, они не имели права там осмотра делать или еще что-то. Было видно, как врач боится. Они понимали, понимаете? откуда вы, да? Да, да, да. Я сказал, что меня избили на крестино, и он мне говорил, я смотрю, я все напишу, но чтобы вы знали, юридической силы это не имеет никакой. И даже, понимаете, то есть он, он расписался, но не поставил штамп осмотра врача первой клинической больницы. То есть, ну, видно был этот страх у человека, и не хотел принимать на себя какие-то обязательства. Вот, когда я сказал, что у меня болит живот, он отказался мне провести УЗИ, сославшись на том, что у них нет аппарата для проведения УЗИ брюшной полости. Но у меня были телефоны волонтеров, и волонтеры дали частную клинику, в которой бесплатно проводят все эти вот анализы и так далее. Поэтому в воскресенье я поехал, э, сделал лусибричную полость, там зафиксировали гематомы, э, изменения желчного пузыря и что-то там с мочевым. Почему? Потому что нас держали по 15 часов без туалета, чтобы вы понимали, и там какие-то там были нарушения с этим всем. Вот. Алексей, а что вы делаете в Минске? Вы программист. Почему вы не уезжаете немедленно? Мои родственники тоже говорят, что я должен уехать из Беларуси и посол Литвы, с которым я встречался, тоже сказал, что литовская страна готова помочь посодействовать быстрому открытию всех документов для ведения фрилансерства либо и индивидуального предпринимательства, но я так скажу, что мы на 10.09 готовим отзыв своего депутата, своего округа. Вот. То есть я на сегодняшний день еще подал в Следственный комитет возбуждении уголовного дела по статье 28 128 применении сил против человечества сотрудников. Ну, там я дословно не могу сказать, именно о применении силы со стороны правоохранительных органов. О Поэтому... а неправомерном применение силы, окей. Okay. Uh -huh. И также вот это время я протестовывал протокол, который мне вы сделали. Мы дошли uh -huh. до городского суда Минска, города Минска, и судья отменил, но отправил на пересмотр в суд центрального района. То есть, но ну, есть какая-то гражданская позиция, но я не, но не. если я чувствую, что правда на моей стороне, почему я должен уезжать из своей страны? Я немножко разъясню скорее для наших зрителей, вы наверняка это все знаете, что любой э -э, гражданин, любой европейской страны, причем включая Россию, на вашем месте очень быстро подал бы в Европейский суд по правам человека, и можно было бы не сомневаться, в общем, выигрыше вашего дела. Но Беларусь у нас не является членом Европейского суда по правам человека, потому что в Беларуси нет моратория на смертную казнь, и там, если что, могут расстрелять. А почему вообще все это происходит в Беларуси? Смотрите, что мы видим? Мы видим Беларусь, мы восхищаемся Беларусью, белорусами, снимают обувь на лавочках, мирный протест, цветы, обнимашки, все прекрасно. Но с другой же стороны тоже белорусы. Почему треснул мир напополам? Но знаете, как вот э, я скажу, что э, вот у меня в автозаке, э, когда один амоновец э, набросился, и бил меня по ушам, по голове, второй амоновец его тащил и сказал: Что ты делаешь? Оставь его в покое. То есть я к тому, что э, там тоже слом есть. Слом, и там есть э, такие, как скажем, маркеры, уже. Э, задумываются, как долго можно применять вот к мирным этим протестам вот это звериное, можно сказать, я даже не знаю, даже ну, очень жестокое отношение к собственному народу. Это автогеноцид, понимаете, то есть это по-другому не знаю, как назвать. А вы готовы их простить? <связь> Я хотел бы, чтобы было судебное расследование, чтобы было все по суду, но лично нет. Я не готов простить по той причине, что я не могу для себя найти объяснение для того, чтобы простить. Понимаете? А вы верите в то, что у вас есть шанс, что Беларусь может стать другой страной? Да, я верю в это. Потому что ну, мы достойны этого. Я считаю, что у нас может все получиться. И я это на оптимистической ноте даже говорю, потому что э, у нас другое, другое... Мы уже другие. Это первое, и мы уже прошли э, точку невозврата. Вот. Э, у нас нет понятия в Беларуси, когда мы приходим на митинг, э, заметьте, это уникальное явление, наверное, для... А вообще для многих уже митингов, революций, так скажем, гражданских возмущений в других странах у нас нету лидера такого крепкого. У нас нету общественного классового деления. Мы все выходим, рабочий, учитель, студент, программист, независимо от рода деятельности, от своего дохода и так далее. Мы определились как нация, что мы белорусы, и мы хотим другого себе, потому что у нас есть... Мы в центре Европы, мы видим, как живут другие страны, мы хотим так же жить, понимаете? Мы хотим такого же уважения к себе, вот. Поэтому той Беларуси, которую понукали 26 лет, не будет, и вот я это говорю от лица всех белорусов. Вот. Алексей, держитесь. Да? Живи, Беларусь. Да. Спасибо. Живи вечно.